Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала Мое Хобби. С вами Надежда. Сегодня я буду валять салфетку в очень интересной технике, которая называется Crazy Wool, что в переводе означает «сумасшедшая нить». Такие салфетки валять очень просто, быстро и интересно. И сегодня я покажу свой вариант такой салфетки. Я решила, что украшу ее стилизованными розами. И сейчас я буду их делать. Для этого мне понадобится шерсть различных оттенков, немного вискозы, игла для валяния и поролоновый коврик. Я начну с серединки цветка. Для этого я объединю несколько темно-бордовых оттенков вместе и добавлю еще терракотовый цвет. Прихвачу вот так вот рукой на все четыре пальца и на основании руки и одновременно вытащу пасмочку трех цветов вот таким образом наложу сверху и еще раз вытащу и еще сюда же я добавлю немного темно-красной вискозы для того чтобы был красивый оттенок и аккуратно сверну шерсть кулечком вот так косочек и вот так оберну вокруг и немножечко, буквально несколько раз уколю иголочкой в серединку будущей розы. Теперь я буду делать первый лепесток. Для этого я также соединю несколько различных оттенков темно-светло-розового и светло -розового цвета. Также я одновременно возьму их в руку и вытяну несколько раз. Вот к этому лепесточку я добавлю немного розовой вискозы. Она будет очень симпатично смотреться, будет поблескивать. Вот так. И теперь я сложу вот эту пасмочку пополам, подогнув левый краешек вниз. Получился первый лепесточек. Второй лепесток. К нему тоже добавлю розовую вискозу. И точно так же, как первый лепесточек, я подогну краешек вовнутрь. Вот получился такой второй лепесток. Таким же способом сейчас я сделаю несколько различных лепесточков. Добавляю сюда красную вискозу. Я сделала 5 лепесточков различных оттенков, а теперь попробую собрать розочку целиком. Я беру серединочку, подбираю подходящий цвет лепестка, так, чтобы серединка не сливалась с лепесточком. И вот так вот обниму серединку этим лепесточком. И чуть-чуть закреплю иголочкой. Буквально несколько раз. Беру следующий лепесточек. Раскрываю его немножко. Снова. Оборачиваю. Серединку. Я продолжаю делать розочку, прикладывая подходящие по цвету лепесточки по кругу и немножечко фиксируя их иголочкой. Добавлю немножко желтого цвета совсем чуть-чуть в самую сердцевинку. Вот так. Теперь сделаю бутончик. Снова беру три оттенка розового и красного цвета, делаю пасмочку, добавлю темной вискозы и постараюсь сейчас свернуть так, чтобы получился бутончик Немножко скручу. И вот он мой бутон. Теперь я буду делать листочки. Я соединила два цвета. Добавлю немножечко светлого. Сделаю такую прожилочку. И сейчас я добавлю немножко вискозы. Ну, вот так. Скручу основание. Подкручу кончик. И листочек готов. Сделаю еще несколько штук. К этому листочку я добавила шерсть поярче, а вискозу посветлее. Для чашелистиков я возьму шерсти поменьше. Бутончик я тоже скреплю иголочкой вместе с чашелистиками, чтобы ничего не разлетелось. Пока я уберу розочки в сторону и начну выкладывать саму салфетку. Очень тонкими пасмами я выложу внешний край салфетки. Буду стараться соблюдать круг и учитывать то, что после валяния размер салфетки уменьшится примерно на одну треть. Есть у меня вот такие белые стречевые ниточки для вязания. Называется лото-стравка-стреч. И ими я сейчас сделаю ажурный краешек салфетки. Я буду их выкладывать колечками аккуратно по самому краю. Добавлю немного белой вискозы. Она сделает край салфетки блестящим. Продолжаю укладывать белую шерсть очень тонким слоем по направлению к середине. Я нашла немного махера светло-сиреневого цвета и решила тоже его разложить в хаотичном порядке, уже ближе к середине салфеточки. Но саму серединку занимать я не буду, потому что здесь будут находиться розочки. Кончик этих ниток я спрячу в самую серединку салфетки, чтобы его было потом незаметно. Ну и теперь подошло время наших розочек. Сейчас посмотрим, как они будут выглядеть. Так, вторая. Теперь я должна где-то положить бутончик. Возможно, вот так. И листочки. Прячу подрозочки, придаю им немножко такую изогнутую форму. Вот так выглядит моя салфетка перед тем, как я ее начну валять с помощью воды и мыла. Теперь я накрою всю салфетку вот такой тонкой сеточкой возьму мыльную воду здесь вода и обыкновенное жидкое мыло и аккуратно пролью всю площадь салфетки увлажню и побольше конечно на розочки полью воды по краешкам. Теперь все буду уплотнять, распределяя равномерно воду. Если воды мне сейчас не хватит, я вот чувствую, что здесь у меня нет воды, я ее добавлю. Воду с мылом и постепенно буду легкими движениями притирать шерсть у меня закончилась вода и я при вас делаю новый раствор с жидким мылом вот примерно столько у меня водички в банке и я капаю несколько капель Белого, прозрачного, жидкого мыла. Закрываю крышечкой. В крышке дырки, как для ситечка. И просто взбалтываю. Все. Мыло готово. Добавляю на салфетку. В те места, где было сухо. И продолжаю приваливать очень аккуратно стараясь чтобы элементы не сдвигались в разные стороны шерсть нитки цветы чтобы все оставалось на месте Теперь я буду очень аккуратно убирать сеточку придерживать буду пальчиками шерсть чтобы шерсть осталась вот на этой пленочке и поэтому вот так аккуратно продвигаясь я снимаю сеточку шерсть уже начала схватываться и проникать в дырочки сетки и поэтому надо тут действовать очень аккуратно. Вот я сняла и могу сейчас проверить, как лежит рисунок, исправить то, что мне не нравится. Сделать четче края листочков, лепестков у розы. Я поправляю белую ниточку там где она выходит за пределы салфетки и немножечко буду выравнивать края вот так вот чуть-чуть чуть-чуть пригибая их к центру я их не загибаю а немножечко только приближаю чтобы края были более ровные они а рваные но можно этого и не делать потому что очень часто вся красота в валенном изделии состоит в полной естественности форм даже если что-то лежит неровно это только добавляет изюминку и оригинальность в работе теперь я сверху накладываю второй слой пупырки прижимаю также распределяя всю влагу равномерно по салфеточке и теперь очень аккуратно я буду сворачивать рулончиком салфетку не сильно ее при этом сдавливая совсем чуть-чуть просто легонечко сворачиваю для того чтобы Теперь уже можно было легко покатать раз 20 в одну сторону, очень аккуратно, не нажимая совершенно на рулончик. При этом шерсть начинает потихонечку сваливаться друг с другом. Теперь я расправляю, меняю положение, закручиваю с противоположной стороны, также аккуратно и легко. И примерно раз-двадцать прокатываю в таком свободном рулоне. Разворачиваю. Меняю направление на поперечные и тоже также очень легко продолжаю скручивать и по 20 раз вот так вот катать мягкий рулончик. Теперь мы откроем и посмотрим что же у нас получается придерживая салфеточку каждый ее краешек я также аккуратно убираю пленку цветок вот каждый из этих он Имеет большую толщину, конечно же, чем салфетка. И поэтому для сваливания ему нужно немножко больше времени. Так же, как и листочком. А вот основание салфеточки, оно уже хорошо прихватилось друг к другу. Снова накрываю пупыркой салфетку. И есть у меня вот такая волшебная палочка. Видите, она поролоновая и предназначена для купания летом. Я отрезала нужный мне размер и с ее помощью очень легко и быстро валяются многие изделия. Вот смотрите, у меня значит, снизу один слой пленки, потом идет салфеточка, потом второй слой пленки. И все это я вот так вот скручиваю на вот эту поролоновую такую вот палочку. И мне уже теперь легче. Валяйте я могу прикладывать уже немного больше усилий, не, не совсем сильно, но все-таки посильнее, чем первый раз, и я уже могу не бояться о каких-то деталей салфетки. Теперь с каждым разом можно прилагать все больше и больше усилия. 20-30 раз также нужно провалять в каждую сторону это делается для того чтобы усадка происходила равномерно поворачиваю на противоположную сторону накручиваю и 20-30 раз прокатываю в каком направлении катаем в таком направлении шерсть и усаживается, меняю направление и делаю все то же самое. Даже сейчас можно посмотреть, что вот здесь салфетка стала уже, а здесь она еще длиннее. И когда я буду ее прокатывать вот в этом направлении, именно так она и будет садиться то есть потихонечку съеживаться. Вот теперь я уже буду работать в перчатках одну пленочку я уберу посмотрю как у меня подсела салфеточка расправлю ее в разные стороны и аккуратно буду вот так притирать по всей поверхности вот такая перчатка очень хорошо скользит по шерсти это очень удобно. Цветы нужно притирать более тщательно, потому что у них большая толщина по сравнению с толщиной самой салфетки. И поэтому Внимание, цветам нужно уделять гораздо больше. И убирать при этом всю лишнюю влагу. Вот здесь у меня сейчас много воды лишней. Лишнюю воду я убираю так. Свернула аккуратно в рулончик салфетку. Поставила емкость. Вертикально подняла салфеточку. И аккуратно вот так вот медленно веду рукой вниз и вот стекает лишняя жидкость вместе вместе с мылом вот сколько лишней воды теперь могу перевернуть делать то же самое вот в эту сторону вот она лишняя вода в это время уже можно формировать опять краешки придавая им нужную форму, где-то убирая, где-то оставляя. Загибать их не нужно, просто вот такими движениями, притирающими. Допустим, вот выступает вот эта вот часть у салфеточки. Чтобы ее сдвинуть вовнутрь, нужно руку положить вот так, пальчики на этот выступ и, двигаясь во внутреннюю сторону салфеточки, притирать, и она постепенно станет меньше. И так с каждым выступом, если он вам не нравится, если вы хотите его убрать. Но салфеточка валяная, это такое дело, что иногда лучше ничего не убирать, а оставить все в таком первозданном виде. Так будет еще более интересно она смотреться. Вот я уже сильнее прижимаю руки, пальцы к розам и к листочкам для того, чтобы пробраться в самую глубину шерсти и повалять ее там, притирая хорошенько. Уже ни один цветочек, ни один листочек с места не сдвигается. очень хорошо попробую я приподнять салфеточку и перевернуть ее вниз рисунком как блинчик на сковородке для того чтобы поработать уже с изнаночной стороны вот видите насколько тонкая получилась салфеточка основание у салфетки тонкое, просвечивает рисунок так я и хотела чтобы салфеточка была ажурная тонкая Чтобы краешек был словно кружевной. Что же еще можно сделать с такой салфеточкой и как ускорить процесс валяния ее можно просто немножечко побросать очень аккуратно покидать прямо на стол вот таким вот образом несколько десятков раз кидаем расправляем притираем кидаем расправляем притираем можно немножечко вот так вот ее помять ладошками. Совсем чуть-чуть, без, без усилий. Можно покатать вот таким образом. Словно мы скатываем комочек снега. И снова расправить. Притереть руками. Все делаем очень-очень аккуратно. Вот сейчас я отнесу салфетку в ванну, прополощу ее сначала в теплой воде, потом в холодной. И посмотрим, что получится в результате. Я выполоскала салфетку, а теперь уберу из нее лишнюю влагу с помощью полотенца. Я просто вот так сверну, положу на полотенчика сухое. Вот таким вот образом сверну в рулончик и тоже прокатаю или просто вот так вот прижимаю полотенце вместе с салфеточкой и лишняя влага она уйдет после этого я расправлю салфетку придам ей нужную форму и будучи еще мокрой салфеточкой, я ее проглажу утюгом. Я не буду ждать, пока она высохнет. А сразу проглажу утюгом. И только потом уже оставлю сушиться. Вот такая получилась ажурная салфеточка. Конечно, здесь есть дырочки, но они не мешают, потому она и ажурная, чтобы иметь дырочки. Никаких правил в таких салфеточках нет, поэтому я очень довольна, как она у меня получилась. Сейчас буду ее гладить. Утюг я поставила на троечку. Шерсть не боится утюга, не пристанет, не прилипнет. Поэтому можно спокойно отглаживать, отпаривать практически любое валенное изделие. Вот такая у меня получилась салфетка. А вам всем спасибо за внимание и до новых встреч!